Мы многоциональный народ большой единой России, спортивной державы. Мы горячо любим и поддерживаем спортсменов на всех спортивных турнирах. Совсем недавно мы с трепетом наблюдали за баталиями на Олимпийских играх в Пекине. И уже настроились болеть за наших паралимпийцев, людей, которые делают невозможное возможным. Но не считая с олимпийскими общечеловеческими ценностями, нормами морали и права, нашим паралимпийцам и атлетам указали на дверь. Но мы умеем держать удар. Выдержим, победим и на этот раз. Ведь сила в правде. Наши паралимпийцы всегда были, есть и будут лучшими в мире. Одна страна, одна команда. Были они. город находит новые лица Мы позади, смех, боль, грех, вниз, вверх Или выбирай свое, провал или успех Я не вижу ничего отныне, не дает покоя Моя боль в душе, и не дано уже иное Паранойя, но стоя и настояв на своем Вспоминаю агонию, так все огнем И даже днем эта сила, выше меня Кого-то забрала уже, но знаю, выживу я Не понимаете вы, когда коснется Тогда все поймут, но будет уже поздно В глазах миллионов людей уничтожает поступки до крайности доводят массы и значит задачи в этой области как шансы к нулю иначе На горизонте удачи вовсе бездонная тьма После за стенами крики медленно сходим с ума Направив в небо взгляд в надежде выжить, спастись и только там, где боль, земля предел, но ну не ввысь Оглянись на мгновение, и что ты видишь, ответь Парализует сознание в оттенках будто завет Приняв на долю мучения в поисках перспективы Ты увидишь там, где боль, там негативы, мотивы и вы в стуки города Многие знают чувство вины и чувство голода Волод да больше кто-то тебя на рану Бросит соль, убив надежды там, где боль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 я не хочу уйти молодым Мало тем, кто не ценит свое бытие Ведь есть два пути Идти или быть в земле Там, где боль я нахожусь, но еще живой Там, где боль Миллионов людей уничтожает поступки Или крайности доводят массы и значит задачи в этой области Как шансы к нулю, не иначе На горизонте удачи вовсе без донайтма после за стенами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 где боль, я нахожусь, но еще живой Там где боль, я остаюсь сами Там собой. где боль, боль. скоро нагрянет последний бой Либо выживание, либо в землю с головой Боль, Это, боль. Моя боль. Это моя боль. на что потрачены были они. Город находит моя новые боль. лица. Мы посадили там, где боль. Я нахожусь но еще живой. Там, где боль, я остаюсь самим. Там, там, где, где боль, боль, скоро нагрянет последний бой. Либо выживание, либо всем с головой. Там, где боль.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 Твое бытие Ведь есть два пути идти или быть в земле Там где боль я нахожусь но еще живой Там где боль я остаюсь самим Там бой боль, боль Скоро нагрянет последний бой Либо выживание, либо по землю с головой Там где боль я нахожусь но еще живой Там где боль я остаюсь самим Там бой боль, боль, боль Скоро нагрянет последний бой Либо выживание, либо всем землю с головой Эти Яркие краски боли Воли хватает на сутки В глазах миллионов людей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 сердятся край города многие знают чувство вины и чувство голода вот больше кто-то тебя на рану бросит любви любишь надежды там где боль, где боль там где боль. Трачены были они Город находит новые лица Мы позади Смех, боль, грех Вниз, вверх Или выбирай свое Провал, или успех